Здравствуйте, меня зовут Сарова Татьяна Владимировна. Вот, у меня двое детей. Почему я использовать решила материнский капитал? Но я на, живу в Нижегородской области около 10 лет. Вот. Сама Самая немецная с Акстраханской области. И я здесь работала, потом выучилась, вот, получила высшее образование. Но так как у меня здесь никого нет, мне понадобилось жилье, вот, чтобы не снимать. Вот. Поэтому и решила использовать материнский капитал. Вот. С помощью Нижегородского кредитного союза вот, я получила займ. Вот. И на этом основании купила комнату в общежитии. Моему ребенку второму сегодня ровно полгода. Вот. Он родился 10 февраля 2017 года. Вот. И материнский капитал... Мне что понравилось, можно в Нижегородском кредитном союзе использовать ранее трех лет. Причем никаких проблем с этим не существует. Вот. И все удобно и быстро танцы. Спасений mm -hmm. по, по поводу сотрудничества с, Ниж с Нижегородским кредитным союзом у меня в принципе не было. Единственное, что я не могла полностью весь пакет документов сама собрать, как бы так как у меня прописка не местная. И поэтому мне пришлось сотрудничать еще добавок с риэлторским агентством. Но с Нижнегородским кредитным союзом все получилось быстро. Работают очень интеллигентные люди. Все объясняют. Очень доступно. И все, все быстро. Самое главное. особая благодарность Елене Павловне Прадиной. Что еще могу сказать? Мне очень понравилось вообще. Я очень довольна. Всем советую. Вот, кто не может быстро все сделать, вот, обращаться в Нижегородский кредитный союз. Первый раз я о Нижегородском кредитном союзе услышала через, увидела, вернее, через интернет. Вот, Вконтакте группу нашла, очень много читала, смотрела видео, там все также доступно, все разъяснено и очень много информации выложено. Ну и после этого уже, когда я была беременная, вот, тоже смотрела и как бы информацию сравнивала с другими источниками но нижегородский кредитный союз самый выгодный причем не только по поводу займов но также и склады